Всем привет! С вас лайк, а с меня интересный видос. И конечно же пишите в комментариях, что вы думаете по данному видео. Мне это важно. Ватсон оперативник британских с Task Force Black. И один из лучших, да что там лучший оперативник данного набора. И только по одному позывному становится понятна специализация данного оперативника. По легенде, а в последнее время каждому оперативнику придумывают легенду, наш Ватсон бывший фермер-ветеринар, который потерял все, взял в руки ружье и теперь он здесь в самом элитном подразделении Британии и борется с терроризмом. Знаете, меня недавно спросили на кого похож Ватсон и знаете, я не смог ответить на этот вопрос, потому что Ватсон это Ватсон и на данный момент другого такого оперативника с таким геймплеем ну просто нету. Но если бы меня спросили, где лучше заказать вещи с принтом, я бы точно смог ответить, что майки, кружки, штаны, футболки, сумки, банданы, рюкзаки и енота даже, а даже десятки вариантов других вещей и сотни тысяч дизайнов, плюс ваш дизайн соответственно на ваш выбор можно приобрести на сайте всемайки.ру. Если интересно, ссылочки под видео всемайки.ру плюс ток к вашему медицинскому скиллу. Самое вкусное у данного медика это его ствол, который хвалят все. Но какой же это медик, если мы будем начинать обсуждать его с ружья? Предлагаю начать с его медицинских способностей и узнать, чего же. До наш ветеринар в данном подразделении. Знаете, все медики хороши во всех режимах. Мало кто из медиков может похвастаться универсальностью применения. Ваттон же хорош как в спецоперациях, так и в ПВП. Только поэтому показатель его уже можно рекомендовать покупке. Но все-таки давайте подробнее рассмотрим механику и показатель лечения. А покупать или не покупать все-таки ваш выбор. Если вы играли на рекруте, то частично с этой механикой вы знакомы. Почему частично? Да потому что есть отличия. Для активации умения «Лечебная пена» вам надо подойти вплотную к союзнику, который получил хоть малейший урон. Если союзник с полным хп, то лечение не активируется, это важно помнить. Давайте рассмотрим две ситуации. Первое. Ваш союзник получил урон и активировав на нем лечение, вы восстанавливаете ему хп. Но не только союзнику, а также и себе. Таким способом мы лечим еще и себя. Другая ситуация, мы покоцаны, а союзник нет, подходим, активируем и ничего не происходит, так мы себе не подлечим, а также при долгом удержании кнопки лечения не происходит, то есть самостоятельно себя мы не можем отличить, только если активируем способность на союзнике. Это схожесть с реклитом. Мы восстанавливаем в топе 60 хп себе и союзнику с перезарядкой в 15 секунд, длительностью лечения 5 секунд, запомните. И тратим на это 25 очков выносливости. Очень и очень хороший показатель. Да, в стоке чуть хуже 60 хп и время немножко другое. Но и со стоком лечением нам открыта дорога в спецоперацию. И это еще не все. При активации лечения вокруг нас появляется круг лечения радиусом 1 метр. Если союзник при лечении выйдет из круга, то хп перестанет ему восстанавливаться. А если вернется, соответственно, хп продолжит восстанавливаться. Одогнать а союзника и также его подлечить мы при активированном умении уже не можем. Потому что при активации умения мы не можем двигаться. Точнее мы можем сесть, стать, повернуться, выстрелить, там, перезарядиться. Но шаг сделать мы уже не можем. И это длится те самые 5 секунд, во время которых происходит лечение. Союзник же может двигаться во время лечения, но скорость его перемещения будет снижена на 75%. Да и вообще, зачем ему куда-то идти, если мы его лечим? Но сделали бы 100%, чтобы он не мог двигаться, у народа бы ну реально тоже пригорел пригорело. Казалось бы, с одной стороны жесть, мы стоим на месте, и фактически по нам могут откидываться боты или игроки в пвп. Но это уже предусмотрено, в топовой версии мы при лечении накладываем на себя и на нашего пациента щит, который поглощает 55% любого входящего урона. А на 15 уровне Ватсон вешает на себя еще плюс 20% защиты от урона. Итого на союзник мы вешаем 55% и на себя вешаем 75%. Нехило тогда. Конечно в ПвП не лучший с одной стороны вариант лечения, ведь мы не лечим себя без союзника и лишаемся частично мобильности на 5 секунд во время лечения, но думаю оно того все таки стоит, тем более у нас шикарное ружье. Наше ружье L74A23, стреляет не как привычный дробовик Миколы и является своего рода новой механикой. Если Микола ближник, то мы скорее боец средней, и да не удивляйтесь дальней дистанции с максимальным показателем эффективности стрельбы среди всех медиков. Многие называют его снайпером, связи с чем мы в пвп спокойно можем передамажить любого оперативника, да и в случае чего можно заменить того же снайпера. Например, дальность стрельбы ну очень хорошая, поэтому этого оперативника в звать сори, повторюсь еще раз, снайпера. Рассмотрим более подробно, мы имеем пылевые патроны с уроном 66, стреляя по манекену мы наносим 65 в голову и 32 в тело, это с учетом двух плашек брони у манекена. В начале прокачки 6 магазинов по 5 патронов и на четвертом уровне можно уже сделать 7 патронов, но за это к сожалению придется расплачиваться одним магазином, я кстати советую так и сделать. Далее на десятом уровне прокачки мы все таки вернем себе потерянный магазин и всего у нас их будет опять 6. У нас есть скорость с Куртом, у нас есть возможность бегать с механическим или коллиматорным прицелом. Как обычно все разделились на два лагеря и тут кому что больше нравится, я все таки предпочитаю скорее всего бегать с коллиматором, но все таки нет нет да посматриваю на механику, мало еще играл на этом оперативнике до конца не смог определиться, но пока склоняюсь все таки к коллиматору, потому что он позволяет более эффективно стрелять на дальнюю дистанцию. Раду также точность Ватсона при стрельбе от бедра, но для этого лучше ставить лазерный целеуказатель на втором уровне и не снимать его. Да, конечно, вы будете палиться тем, что будет луч, но все-таки, как мне, точность будет поважнее. Одним словом, берите, тестите и делитесь в комментариях, с чем вам больше нравится бегать с коллиматором или механикой и, соответственно, почему. Мне лично очень интересно. По факту скорострельность у нас полтора выстрела в секунду, и биться с словом оперативником вблизи не лучшая идея, если противника конечно нельзя добрать с первого выстрела, нам просто не хватит скорострельности и перестрелять его на ближней дистанции, наша дистанция повторяется дальняя и средняя, ну и конечно же цель-то из голду там урон будет повкуснее, поэтому данного оперативника ближником назвать уже никак нельзя, только если ну, противник не на один выстрел. Помимо хорошего ствола, который пригодится в любом режиме, мы являемся счастливыми обладателями нашего спецсредства, а именно мин ловушек, которые крепится к любой вертикальной поверхности в количестве четырех штук в топовой версии. Скажу сразу не кидайте их на землю, ибо шанс активации мина будет меньше, так как противнику надо будет пройти по лучу, который будет фактически стелиться по земле, шанс активации будет гораздо-гораздо хуже. Также не стоит прикреплять их к потолку, это еще хуже, чем кидать на землю. Лучше и продуктивнее кидайте их на стены, короче на любые вертикальные поверхности. К сожалению, повешать как корсарной игрока не получится, поэтому не мучайтесь. Один главный минус этого спецтресса это лазерный луч, который видно в темных коридорах, но замечу, хуже видно его в помещениях с ярким светом, а в очень светлых участках карты его вовсе не видно, поэтому в темных местах ну, не лучшая идея устанавливать. Хотя мало кто смотрит под ноги, кто-нибудь да по-любому нарвется. Не стоит забывать, что луч бьет всего на 5 метров, и при установке мины луч будет светить именно на вас, так что таким способом можно менять угол луча и соответственно линию активации. Это может сыграть злую шутку, ведь не рассчитав или ну, неправильно установив мину, противник не пересечет луч, соответственно мина не активируется, так что устанавливайте внимательно. И заранее думайте в какую сторону будет бить луч, то что луч это с одной стороны минус. Но этот луч компенсируется негативным эффектом, а точнее попав под взрыв, противник оглушается на 1 секунду в стоке и в топовой версии 2 секунды. А для пвп этого ну, вполне достаточно, чтобы накидать врагу ну по самой помидорке. Да, конечно, мина наносят не мега урон, но в сочетании с негативным эффектом 80 урона я считаю достойным показателем. Тем более, что у Ватсона есть механика забирать установленную ранее мину. Нет, конечно, не все мины, а только свою, но такой возможностью может, к сожалению, а может даже к счастью, похвастаться не все оперативники в игре. Так что пользуйтесь, если вы там закончили бой и у вас где-то там висит мина, вы успеваете до нее добежать и забрать, обязательно забирайте. В следующем раунде она вам по-любому пригодится. Ну и как вишенка на торт в дальнейшем, если васца надо бить, он вешает на того негодяя эффект метку на 5 секунд, что это возможность вашим союзникам отследить перемещение вашего обидчика и отомстить ему за вас. Пару слов по здоровью и броне. Мы их получаем на первом уровне, и они остаются неизменными до конца прокачки, а именно 90 здоровья и 40 брони, что как для медика это является средним показателем. Если подводить итог, могу сказать еще раз самую важную мысль. В данном наборе этот оперативник я считаю лучшим. Лучше чем арчер, лучше чем штурмовик, чем поддержка. По мне, Watson это лучшее, что есть вот в этом наборе. Покупать или не покупать, естественно же, это ваш выбор, я вас ни в коем разе не призываю, это только ваше решение. Мое дело донести до вас мои впечатления, мое мнение по данному оперативнику. Надеюсь, данное видео вам понравилось, если понравилось, нажимайте лайк, если не понравилось, пишите свой комментарий и ставьте гневный дезлайк. Ну а также проходите по ссылочкам, помимо скидочек, там соответственно группа, конкурсы и много-много всего интересного. Ну а с вами был Анигилятор, канал Водовый Стрим, пока-пока, увидимся на полях сражений.